Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Женеров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. У меня немножко есть проблема с голосом, я немного хрип, поэтому это у нас будет такое аккуратное видео. И говорим мы сегодня про АВЦ-схему и в чем же ее секрет? На самом деле, когда мы говорим о тревожных реакциях, сама по себе АВЦ-схема это всего лишь упрощение цепочки по которой возникает у вас страх ежедневно возникает по этой цепочке как страх так и другие негативные эмоции и эта цепочка она состоит из трех компонентов поэтому а b С это три компонента здесь нет никакой э, сложности но из-за того что многие направления психотерапии э, когнитивно поведенческая э, и другие, они пытаются усложнить эти вещи, люди начинают путаться. Например, когда говорят, что есть мысль, реакция, поведение, или есть а, ситуация, события, мысль, реакция и так далее. Это все усложняет. А эта схема она упрощает и дает вам понимание, как вы в любой момент реагируете, Эмоционально и на что реагируете. Когда мы говорим об, об этой схеме то здесь главный компонент это А, самый первый компонент АБЦ-схемы. А это событие. И когда мы говорим слово событие, мы под этим словом что-то подразумеваем. Так вот, событие это объективная реальность. Это то, что по факту произошло в вашей жизни еще до какой-либо вашей оценки. Объективную реальность мы считываем за счет наших органов чувств. И поэтому событием является то, что вы можете увидеть, услышать, почувствовать, вспомнить. Также событием является ваш план. Когда вы что-то моделируете в будущем, вы что-то планируете, вы создаете в голове план. Ваш план на будущее – это тоже событие. Модель дома – такая же объективная реальность, как и сам построенный дом. То есть это модель, но это реальная модель, это реальность, а это уже готовый дом. И то, и то является реальностью, поэтому план тоже событие. И вот в пункте А всего может быть одно из пяти слов. Увидел, услышал, почувствовал, вспомнил, подумал в качестве плана. Многие люди начинают писать в пункте «А» свое восприятие. А нам нужно написать то, что по факту произошло. Следующий этап АБЦ-схемы – это «Б» – восприятие. И здесь многие начинают тоже путаться. Восприятие – не что иное, это как просто ваше мнение, как ваш вывод, ваша интерпретация того, что произошло. По сути, это ваш ваше мнение на пункт А. Например, вот человек увидел, что у него бледное лицо. То есть он в зеркале это увидел, лицо бледное. И он может в пункте А написать. Увидел в зеркале, что у меня лицо бледное. Следующий пункт это Б, это его восприятие. Какие выводы он сделал насчет того, что увидел, что у него бледное лицо. И здесь мы записываем вывод. А вдруг у меня какие-то проблемы со здоровьем. Или он может прям так и сделать. Вот у меня проблемы со здоровьем. Это и будет пункт Б. Его восприятие. Следующий пункт С. Это та эмоция, которая возникла на стыке события с восприятием. То есть смотрите. Я увижу у себя в бледное лицо. В зеркале. И подумаю, что, наверное, такое бывает. То есть, мое восприятие может быть таким, что никакой эмоции не будет. То есть, я совершенно спокойно отнесусь. Скажу, да, это все так, все совершенно нормально. И никаких эмоций нет. Или человек, допустим, считает, когда же это все закончится у меня, и у него возникает например, раздражение. Или он говорит себе, ой, у меня проблемы со здоровьем, возникает страх. Или он может считать, что вообще это просто ненормально. То есть не считать, что это проблема со здоровьем, а считать, что а вдруг это уже симптом шизофрении и тоже возникнет страх. То есть мы говорим о том, что пункт А связанный с пунктом Б создают пункт С. Пункт С это та эмоция, которая возникла. И здесь может быть 6 эмоций, которые мы можем написать в пункте С. Тревога. Любая тревожная реакция любого уровня. Злость, раздражение, обида, стыд, чувство вины. В любой момент, когда у вас возникает эмоция, она возникает только в этот момент. И вы можете с помощью АВС схемы как раз из всего вот этого жизни потока выцепить ситуацию и как бы полностью ее увидеть. Увидеть изначально, что по факту произошло до моей оценки. Потом какова была моя оценка после того, как это произошло, и потом какая эмоция возникла вследствие моей такой оценки. И вот эта схема, это по сути наши с вами атомы, из которых состоят все наши проблемы. Когда мы говорим о людях, у которых тревожные расстройства или проблемы с эмоциями, то это связано с тем, что у них как бы большая скорость возникновение этих АБЦ схем в течение дня то есть у человека возникает три АБЦ схемы в минуту или 10 АБЦ схем в час а у кого-то может быть 10 АБЦ схем в день а у кого-то 10 АБЦ схем в неделю и в зависимости просто от того как часто это и определяет в итоге уровень тревожности эмоциональности человека и то насколько счастливой жизнью он живет чем ниже уровень тревожности и эмоциональности человека, тем более он спокоен, тем более он счастлив. Поэтому основная задача заключается в том, чтобы э, идентифицировать все тревожные реакции или негативные эмоции в виде АБЦ-схем, понимая, что по факту произошло, как я это воспринял, какая эмоция возникла вследствие этого, и все. Дальше идет этап изменения восприятия. Но это всего лишь технический процесс. Как только человек научился определять свои АБЦ-схемы, он проработает все свои тревожные реакции. Поэтому желаю каждому из вас научиться их определять. Всем пока.